Здравствуйте, вот ваш генератор стационарного базирования с жидкостной системой охлаждения. Для запуска газогенератора необходимо пройти тест контроля фаз, то есть коснуться пальцем сенсора. Если при этом дисплей загорается, значит вилка в розетку по отношению к фазе и нулю, общем-то вот правильно. Если дисплей не загорается, значит необходимо вынуть вилку из розетки, перевернуть ее другой стороной и повторить тест. Касаемся сенсора контроля фаз и держим 3 секунды. После чего на дисплее появляется надпись, меняется надпись с Severs Company на Device Ready. Это говорит о том, что газогенератор готов к работе. После чего устанавливаем нужное нам а, вернее, запускаем сначала газогенератор и устанавливаем а, нужное нам давление. Ну, я газогенератор запускал а, вчера и газ из него не стравил. В нем остался газ, а, значит, но вам необходимо установить установочное значение по давлению. Ну Я сейчас поставлю максимум, то есть установочное значение 0,6 атмосферы, а сейчас а, дисплей отображает фактическое значение. Внизу справа температура электролита, 22 градуса, уровень электролита и время работы газогенератора по таймеру. Если вы будете запускать таймер, переход в таймер вот таким образом, настраиваете, устанавливаете таймер, если это необходимо, и газогенератор отключится автоматически по прошествии того времени, которое вы установите. Итак, газогенератор SET это установочное значение 0,6 атмосферы. Фактическое значение 0,61 атмосфера. Значит, газогенератор готов к работе. Ну, теперь осталось только поджечь горелку. Вы можете увидеть пламя горящего газа с ярко выраженной голубой а, углеродной коронкой. Это говорит о том, что пламя сейчас максимально обогащено углеродной составляющей, то есть парами бензина. Для того, чтобы немножко ужестить пламя и дать ему более высокую температуру, открываем красный вентиль, при этом синим немножко можно закрыть. Вот таким образом мы получаем более нейтральное пламя с более высокой температурой горения. Ну, газовую смесь вы уже отрегулируете так, как вам необходимо. Так, как это необходимо для плавки стеклянных ампул. Так, ну, в принципе, что? Вы работали уже с подобным оборудованием. В принципе понимаете как что тут работает ну в отличие от лиги как я уже говорил здесь, здесь все автоматически э, срабатывает система охлаждения вот кстати включилась система охлаждения как только температура электролита достигает 30 градусов автоматически срабатывает э, включается насос прокачивающий э, жидкость через э, радиатор и вентилятор охлаждающий э, эту жидкость ну, для примера давайте я вам э, вот такой болт у меня есть болт 12 миллиметров попробую покажу вам как как он будет поддаваться пламени гремучего газа сейчас я чуть побольше ага. достаточно легко. Металл начинает плавиться, потому что температура а, горячего пламени достигает температуры более 3000 градусов. Так что справляться этот газогенератор со стеклянными ампулами будет на раз-два-три. Ну вот что у нас получилось с этим болтом. В принципе, я думаю, вам все понятно. Газогенератор работает прекрасно.